Прекрасный сохранившийся интерьер парадной лестницы вот со светильниками бра на стенах, картинами, лепниной и вот этой люстрой колоннами. Прекрасными. Зеркало очень красивое, врезную раме. Let yeah, me Дом культуры Гайдаровиц на Курской. Коллектив готовится к фуршету. Фуршет посвящен майским праздникам, как и концертам.